Всем привет, меня зовут Кэт, и вы смотрите Пазл Инглиш Тиктокеры и тинейджеры не дремлют Все время придумывают какой-то новый сленг Чтобы мы с вами, серьезные взрослые люди, не расслаблялись Сегодня разберем несколько слов и выражений Которые вошли в список нового сленга 2022 года Поехали! Не пугайтесь, глядя на это слово, произносится оно как чуги. Ага, вот так и чуги. Это слово пришло на замену слову basic Значение, что что-то более мейнстримовое, стандартное, избитое Или кто-то, кто изо всех сил старается быть в трендах, но безнадежно отстает на пару лет My friend told me to change out of my favorite pair of Miss Me jeans Because they were chuggy вот, кстати, Miss Me Jeans Это джинсы, они действительно устарели У которых задние карманы задекорированы в усмерть Вышивкой, стразами, камнями, нашивками Чем угодно, тем больше, тем лучше Чтобы привлечь внимание к вашей пятой точке Rent Free эта фраза используется буквально Есть такой тренд в соцсетях, где надо показать, кто живет у тебя дома и не платит за жилье Как правило, снимают своих любимцев, кошечек, собачек Я вот свою сняла Но еще это выражение значит, что вы не можете выбросить что-то или кого-то из головы Girl, you're living rent free in my head. Эту фразу, конечно, можно сказать и на классическом английском I can't stop thinking about you Значение одинаковые, я никак не могу перестать о тебе думать, детка. Main character energy. Эта фраза сама себя объясняет: энергия главного персонажа. Тут либо про то, что кто-то явно выделяется на фоне остальных, либо это про превращение в лучшую версию себя, как сейчас любят говорить. That's some main character energy right there. Это может быть комментарий под чьей-то фоткой, да? Ты говоришь, это точно энергия главного персонажа, то есть кто-то выделяется. TikTok has been inspiring people to harness. Main character energy in their everyday lives. TikTok вдохновляет людей на то, чтобы дать выход энергии главного персонажа каждый день своей жизни. То есть стать главным героем своей жизни, сейчас многие об этом говорят, снимают, и вот эта фраза туда очень хорошо ложится. Поймать кого-то или чью-то реакцию на что-то. На фото или на видео Помните эту историю, когда Джастин Тимберлейк был пойман с молодой актрисой с которой он сидел, держался за руки в то время как его жена и ребенок были в другом городе Вот это как раз тот случай, кто-то снял это на фотку He was caught in 4K. Еще пример Dude robbed a bank and didn't even wear a mask Damn, he really got caught in 4 Чувак обокрал, ограбил банк даже и не надел маску, и ему отвечают: да, он действительно был пойман с поличным во всей красе в разрешении 4K. Understood the assignment. Понял или поняла задание. Используется вообще где угодно. Когда кто-то делает что-то, ну очень круто. Причем, это может быть. Задание, например Кто-то тренд делает в соцсетях, танцует хорошо Просто в жизни это может быть really Ее муж поддерживает ее абсолютно во всем Вот уж кто действительно понял задание Это может быть не только о действии Может быть о внешнем виде, например Did you see her dress? The girl understood the assignment ты видела ее платье? Девочка реально поняла задание. Синоним этой фразы, кстати, может быть... You are killing it. Следующая фраза... Eat that. Только не в смысле, что кто-то что-то съел, а в смысле, что кто-то что-то круто сделал. По смыслу похоже на предыдущее выражение. Например, кто-то круто выступил, и вы даете комментарий после этого. She ate that. Сразу же добавляем фразу синоним. She killed it, как и в предыдущем. She absolutely smashed it. То есть она всех убила, сразила, так, она здорово выступила. Иногда это и так короткая фраза ate that, сокращается до просто They ate. А бывает, что и это опускается, и вместо этого используется только left no crumbs. Не оставили ни крошки. Так что если вдруг где-то вы встретите вот эту часть про крошки и не поймете, к чему она здесь, посмотрите на контекст. Возможно, там совсем не про еду, а про чью-то запредельную крутость. Пожалуй, мое любимое слово в списке: to yassify. Это отфотошопить, отфейстюнить и отфильтровать себя или чье-то изображение так, что невозможно узнать человека, очень не похоже на то, что было в оригинале. Можно, например, даже нагуглить инструкцию how to yourself using Как отфейстюнить себя, используя такое-то приложение. I sent him a yassified. Picture of me. Now I'm scared to meet him in real life. Я отправил ему настолько отфотошопленную фотку, что и теперь боюсь с ним встречаться. В реальной жизни он меня скорее всего не узнает. И еще одна фраза: sending me. Посылает меня, если дословно. И нет, это не то, что вы подумали. Эта фраза пришла на смену I'm screaming или I literally can't в контексте, что вам смешно до истерики, или как мы с вами говорим: ору. Чаечкой. <реклама> Можете смело использовать This is sending me Под чьим-то видео Или можно в прошедшей форме That sent me Когда описываете какой-то смешной видос Который вы посмотрели На сегодня это все Учите сленг, будьте в трендах Ну и учите английский с puzzle English Пока-пока